Отслоение сетчатки, катаракта, глаукома. Согласитесь, каждый из вас слышал об этих заболеваниях, но вряд ли кто-то с точностью может сказать, почему они возникают. Каждый день множество различных факторов влияет на здоровье глаз. К сожалению, симптомы заболевания глаз почти всегда проходят незаметно. В то время как необратимые процессы уже начинают прогрессировать. И только обратившись к врачу, человек понимает, насколько ценно иметь здоровое зрение. Поэтому сегодня поговорим о том, как его сохранить и с помощью каких методов можно диагностировать заболевания глаз на самом раннем этапе. Нарушение зрения чаще всего начинается с поражения сетчатки глаза. Прежде всего, это состояние проявляется потеря остроты зрения. Человеку становится некомфортно читать, водить автомобиль и не только, существенно снижается уровень качества жизни. Одним из точных и эффективных методов диагностики заболеваний сетчатки глаз и других заболеваний органа зрения является оптическая когерентная томография или ОКТ. Этот вид диагностики позволяет выявить болезнь на самых ранних стадиях, когда симптомов еще нет или они минимальны. Получаемое изображение имеет 3D-формат и увеличивается до 1000 долей миллиметров. Кроме того, аппарат выявляет патологические изменения и может наблюдать за ними в динамике. Исследование проводится бесконтактным способом. Оно абсолютно безболезненно и безопасно, а также не требует никакой специальной подготовки. Весь процесс займет не более 5-10 минут. Несмотря на достаточно незатейливый внешний вид АКТ-томограф, позволяет получить детализированную и точную информацию о структуре глаза человека. А это, в свою очередь, позволяет доктору поставить верный диагноз и начать лечение болезни, так сказать, на опережение. Хочу отметить, что регулярная проверка здоровья глаз в кабинете у офтальмолога один раз в год необходима каждому человеку а возраст за 40 и дополнительные факторы риска – это повод как можно скорее обратиться за качественной диагностикой, не дожидаясь тревожных симптомов. Записаться на прием в Международный медицинский центр вы можете по ссылке под этим видео или на официальном сайте Умклиник. Берегите ваше здоровье и здоровье ваших близких. А я и мои коллеги поможем вам в этом.